Добрый день, сегодня мы будем рассматривать настройку IPv6 на 36 подсети. Что хочу сказать в первую очередь, настройка она отличается непосредственно от настроек, которые мы производили на 48 и 64 подсетях, а вот настройка на 32 подсети и 36, она идентичная. Рассмотрим, сейчас уже настроенный у меня прокси на сервере клиента. Сервер у нас куплен по тарифу Rancho. Как мы видим, количество ядер у нас 2, оперативной памяти 4 гигабайта, жесткий диск, но ну, это не столь важно, 150. Операционная система стоит Ubuntu 16.04 и x86-64. И сеть, это тоже очень важно. Здесь для настройки мы используем бесплатную 64-ю подсеть и 36-ю подсеть, которую мы покупаем. Это обязательный момент. Так что для того, чтобы настроить 36 или 32 подсети IPv6, мы сначала приобретаем IPv6 бесплатную. Она будет первая бесплатная, 64 подсеть. Мы ее должны тоже подключить. Это очень важный момент. Для настройки мы как раз будем использовать ее в дальнейшем. На сервере, как я уже упомянул, сейчас настроены 4000 прокси IPv6 из 36 сети. Сейчас расскажу немножко, чем отличаются IPv6 из 36 подсети. Во-первых, они, все IP-адреса одинаковые, вот до этого значения, то есть 2A0714C0 и 1, они все одинаковые, вот эти адреса, а генерируются все остальные актены там 4 получается, 5 штук, они уже генерируются уже математически. Для этого я писал отдельный скрипт, который генерировал IPv6-адреса из 36-й подсети. В принципе, там ничего сложного нет. Так, и если мы сейчас найдем, я вам визуально хочу показать, какие адреса. Если мы откроем IP-лист, то мы вот увидим вот такие вот адреса. Как я говорил, начало везде одинаковое. 2А07 14C01, а остальные адреса мы вот генерируем, и они все разные. Это ключевая особенность в 36 подсети. И при настройке еще используется 64 подсеть. Сейчас не буду рассказывать весь процесс настройки. Он идентичный, как и из 48 подсети. То есть мы сначала обновляем систему апдейт, апгрейт делаем, устанавливаем все дистрибутивы и э, программное обеспечение, потом также компилируем NDPPD и тоже настраиваем при помощи NDPPD и сеть, и также компилируем файл 3 прокси, скачиваем, клонируем у нас диск и так далее, и здесь же используем уже другой вот этот скрипт, по, э, который генерирует именно IPv6 и из 36 подсети. Он у меня отдельно. Здесь сейчас рассматриваем мы 48 подсеть. Так, и а, также здесь конфигуратор а, идентичный такой же 3 прокси CFG. И заносим немножко вот другие здесь данные. Сейчас я вам покажу ключевую особенность. Мы заходим на сервер, где настроены уже прокси, Открываем консоль. И забиваем здесь интерфейс. Вот открываем документ nano.interface.location.enc.network. И открываем этот документ через редактор nano. И здесь вот видим вот эти вот три записи. Здесь вот ключевая 64-я подсеть у нас добавляется. Это вот нас три записи, которые отвечают за настройку сети именно для 36-й подсети IPv6. Ну и также мы рассмотрим потом еще файл автозагрузки. Вот эти вот три строчки бывают, иногда ложат в файл автозагрузки rc-local, но я решил немножко сделать по-другому и добавить их на интерфейс сразу, чтобы они здесь апались. Так, здесь, как мы видим, вот этот наш адрес, 64 под подсети, который участвует непосредственно в настройках сети. Здесь мы добавляем, если мы посмотрим, то вот он у нас, присутствует и вот наша 64 подсеть она же отражается вот здесь мы добавляем на интерфейс один из адресов с индексом 2 добавляем первый адрес 64 подсети на интерфейс дальше мы также добавляем шлюз от 64 подсети и здесь уже участвует уже в третья строчка это вот непосредственно наша 36 подсеть без адреса, без двоечки мы полностью указываем в таком виде, которое которую нам выдали. И на кольцевой интерфейс L1. Ну и в принципе все. По настройке вот эти вот ключевые особенности, которые отличаются от настройки 48 и 64 под сетях. Мы рассмотрели. Выйдем из этого документа и переходим теперь в файл автозагрузки RC local И здесь я всего лишь обычно вот сюда вот ложится эти три строчки, которые я положил в интерфейс. Здесь наши онлимиты, потом запускается наш любимый NDPPD, который также участвовал при настройке идентично для вас 48-й сети I64. и 64-й. Такая же команда, которая запускает наш конфигуратор, наш три прокси сервер с конфигуратором вот этим 3 прокси cfg так ну и в принципе все генератор скрипт который генерирует рандомно ipv6 адреса он у меня есть наличие если он вам нужен то я могу вам предоставить в принципе мне не жалко если вы хотите не заморачиваться а настроить допустим свой сервер то можете обращаться ко мне я вам настрою Бесплатно, если вы зарегистрируетесь по реферальной программе на сайте VPS Ville. Ну и в принципе все. Сегодня также я буду настраивать настройку 32 сети на cloud 4 И тоже выложу ее уже непосредственно на канал YouTube. На этом до свидания. Пока-пока.